Всем привет! Григорий Решетник, пожалуй, самый яркий пример семьянина в проекте «Холостяк». Ведь никто из героев реалити не может похвастаться такой идиллией в личной жизни, как он. Сегодня ведущий объявил, что станет отцом третий раз. Кристина Решетник беременна третьим ребенком, о чем сообщила в соцсетях. Супруги невероятно счастливы тому, что их детский коллектив пополнится еще одним малышом. «Нас не остановить!» – прокомментировали радостные события Григорий и Кристина Решетник. Напомним, супруги воспитывают двух сыновей – Ваню и Диму.